Дорогие друзья, очередной выпуск «Играю все подряд» объявляется открытым И в сегодняшнем меню у нас Аргентина, Ямайка 5.0 Вологда, Песняры, Среди Долины Ровные Раш, Би, Эндрю, Рангел, Бомж, Сектор Газа лошадами Микантары и Белая Ночь, Виктор Салтыков вроде бы, да? Так, ну поехали. Аргентина, Ямайка, ми минор. Не пошел повтор так ясненько дальше вологда <клёх> так для минор <письма> Ну вот еще. И, и повторные А, а. а. Что-то такое. Ну как-то так приблизительно. Вот на слух помню. Дальше среди долины ровные. Так соль минор. Ну конечно на, скорее всего, на тремоло. Есть вообще переложение для Балалайки, я точно знаю, Перелож... вернее обработка Александра Шалова, так что можно разобрать вот такой классический вариант в любой тональности, а можно вот взять у Шалова. Так, Рашби. Ну, насколько я понял, есть в Ютубе некое видео, где фортепиано там играет, там что-то. Что такое? Conseguem. То есть в играет. играют м как гитворцы у Шестоковича о паркофе. И пошла милость. Нет, не не знаю. Видимо так, да, горуняя. И там, по-моему, модуляция дальше идет в потом минор, в общем-то там такая прикольная мелодия получается, но она все одно по одному одинаковая, то есть там все идет на компанементе и одновременно играется мелодия и она потом потом потом усложняется усложняется. Так, Бомж, сектор газа, значит я нотки вот только такие нашел, обрезанные, но на слух я помню и они здесь в ля миноре Саковато. Может быть удобнее было бы в мименор переложение. Хорошо. Дальше. Итальянна. Литальяно. Не, Литальяно, веро. А, лашайте мне кантаре. Начни, так. <плодисменты> <плодисменты> Что-то А нет, ми ми, до, си, ля ля Ми ми, до, си, -ля. ля ля Вот так вот В общем, ми ми, до, ля ля ага. Вот так Есть И под завязочку у нас Белая ночь Так Значит так, ми минор Да минор, до мажор, фа так как же, как же это сыграть, Нет. То есть, получается... Ладно, мелодия. Так, Ну и так далее. Все надо поучить. Тут вот такие интересные гармонические выражения. Вот. Ладно, ставьте лайки, балалайки. Пишите продолжение списка, как обычно, в комментариях. И свои вопросы туда же. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Берегите себя.